Ух ты, и снова я. Александр Криволапичиняй. Ребята, сегодня 14 мая 2021 год. Воронец или тонколистный пион зацветает. Мне спрашивали, запах есть пиона или воронца? Запаха нету. А рядышком, ребят, растет у нас ирисы сиреневые средние ирисы. Это средние. Ранее уже отцвели. Это средние ирисы сиреневые средние ирисы. Ирисы разводятся делением куста. Красиво. И рисы разводятся делением куста. Подойдем еще до воронца. Ай, ай, Воронет. Красиво, да, это он что полностью не рассвел? Когда полностью расцветет, я сделаю еще одно видео. Ну все, ребятка, всем пока-пока. До скорого. С вами был Александр Кривовла. Печеньеги. Пока-пока. Красивый, да? Вот так. А там казацкий можжевельник растет. И воронец. Где солнышко попадает, там он становится ярче. Пока-пока, ребята.